Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы плавно с вами переходим, а, возвращаемся к серии Resident Evil, а именно а, к первой части, ремастеру первой части, компанию The Jill. Мы за Криса проходили, как-то было время, вот мы проходили а, эту часть за Криса, кому интересно, можете посмотреть а, видосы на канале, это все есть, я ссылочки оставлю в описании, вот. Ну и пришло время пройти за Джил. Давайте новая игра. Проходить будем с вами на сложном, как всегда. Вот так. Широкоформатное хорошо. Управление оригинальное. Я ставлю оригинальное. Вот джойстик у меня как раз как от плехи. От какой там первый. Да, наверное. Да, от любой. Вот. Так. Субтитры окей. все у нас есть. Так, а насколько сильно вы любите свои игры? Готов покорить гору, возможно, но потребует немало усилий. Готов отправиться в поход, хорошее упражнение без особого напряжения. Готов прогуляться, можно расслабиться и получить удовольствие. Так, мне как-то здесь получается наоборот сделано, да? Вот это вот первое, это у нас самое сложное. Потребуется немного, немало усилий. Вот. Ну Окей, давайте начнем с этого. Утверждено. <смех> Утверждено. Так. За Криса мы, кстати, когда прошли, нас, по-моему, открылось вот, вот это. У Криса, короче. Дополнительный костюм. Хотя фиг знает. Хотя, хотя я не уверен. Может, он был изначально уже открыт. Это, короче, Крис из э -э пятой части. Он ну, больше похож на пятую часть. Но мне больше нравится оригинальный. Как бы, ну, в принципе... Это самое начало, можно сказать, да, Крис и Джилл, они здесь такие ну, молодые, и Крис еще не такой раскачанный, как, допустим, в пятой части, вот, окей, Джилл, у нее есть тоже из пятой части, получается, да, она, по-моему, в пятой части в такой одежде была, вот, но мы будем оригинал, будем проходить оригинал, окей, Джилл Валентайн, погнали. Команда Альфа облетает лесной массив, расположенный на северо-западе Ракон сити В поисках вертолета наших товарищей из Команда Браво, которые пропали в ходе выполнения задания. Жестокие убийства недавно произошли в Ракон сити Начали появляться странные отчеты о семьях, подвергшихся нападению группы, состоящей из 10 человек. Жертвы, вероятно, были съедены. Команда Браво была отправлена на расследование, но мы потеряли с ней связь. Смотри, Крис. Вертолет команды Браво был пуст. Если не считать тело Кевина... Мы продолжили поиски других членов команды, и это превратилось в ночной кошмар. Эй, бред! куда он, черт возьми? Эй! Крис, сюда. Проклятие, бежим к тому особняку. Добро пожаловать в кошмар. Осталось всего три члена команды Старс. Капитан Вескер, Берри и я. Мы не знаем, где Крис. Что это за место? Не совсем обычный дом, это точно. Эй, Вескер, где Крис? Джилл, Джилл, нет. Ты вряд ли захочешь выйти обратно. Но мы должны найти... Что это было? Что это было? Крис? Крис? Нет. Джилл, иди и проверь. Я иду с ней. Крис и я многое пережили вместе. Хорошо. Хорошо мы вы двое идите. Я буду охранять эту зону. Будьте на Столовая. Итак, друзья, итак, вот в принципе начало. В принципе, так. Надо вспомнить управление, короче. Так, это, ну понятно, ходить будет Ходит она пешочком. Изначально так, это у нас бег. Это ничего. Это инвентарь. Сейчас погоди, я сейчас с управлением разберусь, а потом посмотрим инвентарь. Карта, хорошо. Так, это целится, окей. А, и это целится, и это целится. Окей. Так, а давайте посмотрим, что у нас есть в инвентаре. Есть пистолет, короче, с 15 патронами. Изучить. Ну, будем проходить как обычно, да, изучать, смотреть. Так, вот такая вот... Что это? Берета, да, наверное. Старс. Автоматический пистолет Старс. Используется 9 мм патрона. Окей. Так. А, можно приближать, можно отдалять. Хорошо. Ха хорошо. Так, ножик а, изучить. Ножик, ножик, ножик. Прикольный, да, ножик такой. Легкий нож среднего размера. Личный нож джил для ближнего боя. Окей. Так. А что у нас из файлов? Из файлов особняк Руководство <coughs> Стар. Руководство Star, руководство Star это инструкция основы по на схеме упра управления по умолчанию. Экран состояния нажмите так, так, так. На экране состояния вы можете делать следующие вещи. Экипировать оружие, использовать вещи. Это понятно. Но карту на экране. Ага. Бесцветные комнаты не исследованы. Оранжевые комнаты все предметы получены. Зеленые комнаты все предметы собраны. Красные двери закрыты, белые двери открыты, синие двери уже открыты. Уже открыты. Были закрыты, теперь открыты, окей. А, Встретите объект, который необходимо толкнуть, встаньте лицом в направлении АГА. Подойдите к объекту, который по пояс персонажа, затем нажмите АГА, спуститься, АГА. На экране статус выберите желаемое оружие, затем выберите команду экипировать. Понятно. Это что, зажмите атакующую позицию ага ага ага ну понятно. это это все еру да с этим мы в принципе разобрались с вами так столовая тут обракинуты у нас смотрю э -э -э, стаканы да, возьмите лента лента для сохранения лента для сохранения инкрибон три штуки я взял три штуки инкрибона я взял Используйте в печатной машинке. Хорошо. Хорошо. Так, здесь, по-моему, есть, да, эти сундуки, поэтому нужно будет. Так, я сохраниться, пока не буду. Ага. Нам нужно будет в первую очередь найти какой-то сундук, чтобы выложить ненужное. Большой грязный кувшин. Думаю, тебе лучше сгнуть на это. Что это? Ладно. Кровь. Джилл. Джилл. Ну, смотри, может найдешь еще что-нибудь. Я пока изучу это. Будем надеяться, что это не кровь Криса. Не успела, короче, свою рожу убрать с э, заставки, поэтому... <laughs> поэтому как-то так. Вот. Ладно. А... Что мы еще имеем с вами здесь? Я отвык, я отвык от резидентского управления, это прикинь? Изображение двух рыцарей, атакующих друг друга. Короткий меч пронзил грудь одного рыцаря, тогда как длинный меч пронзил голову второго. Это, по-моему, если э -э -э, я не ошибаюсь, загадка от этого вот, часами, она поможет нам. Так, когда двое пробегут друг против друга, путь к вашей судьбе будет открыт. Но пока это еще рано. Пока это еще рано. Так, ну, ну и все, да? В принципе, больше здесь ничего нет. Окей. Я, короче, на, э, игра в стиме была на английском Вот, я нашел, короче, русификатор Но я почему-то, не, почему ну, не нашел э, Русскую озвучку Я, конечно, сильно не искал, но не нашел Нашел только чисто субтитры Поэтому как-то так Так там щит, видишь, над камином еще висит щит Который нам нужен будет потом в дальнейшем Ладно, пошли Главная фишка в резидентах это, это, это, это главное начать, правильно начать резиден... ну, прохождение. Правильно начать, правильно сэкономить патроны, вот, тогда будет более менее легче в последующем прохождении. Если изначально все потратить, будет, конечно же, жёк. Окей, окей, окей. Я короче, а я, я, беги, беги. Я короче от него не буду это. Ну по нему стрелять. Я сделаю так, чтобы Барри короче его. Можно такую фишку сделать, чтобы Барри атаковал этого монстра. Барри, что это, что Берри! это? Что Берри! это да, такое? Это Берегись, это монстр. Так я разберусь с ним. Что это за хрень, черт побери? Я нашла Кеннета, его убило, это существо. Давай доложим об этом Вескеру. Так, Вескеру, Вескеру, доложить это все. Доложить и наложить. Вот эта штука. В принципе, я пока брать его не буду. Я пока его не буду, пускай он висит. На получке, это кровь. Надеюсь, это не кровь моих друзей. Щит я пока брать не буду, потому что мне пока он, в принципе, не нужен. Вот, он будет в дальнейшем не нужен. И сохраняться... сохраняться я пока тоже не буду. Сохранимся мы с вами чуть позже. Свалил. Жил. Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, моя память, а здесь зомби. Чтобы они конкретно умерли, короче, нужно либо им голову расфигарить, либо сжечь, по-моему, так, по-моему, так. Вескер! Вескер! Жил, помоги мне найти его. Не покидаем этот холл. Хорошая мысль. Так, ну такое вот вступительное начало. Но сейчас я здесь э, придется немножко побегать. Просто типа сделать вид, что я ищу Уэскера. А, дверь я эту не буду открывать. Потому что а, в оригинале, в первой части, по-моему, когда ты приоткрываешь эту дверь на выход, оттуда вылазит морда э, вот этой гнилой собаки. Вот. Но Джилл, по-моему, или там за кого-то играешь, за Криса, э обратно ее, короче, заталкивают. Ну эту собаку на улицу. Здесь же, по-моему, когда ты открываешь дверь, также вы выскакивает собака, но она забегает сюда. Вот забегает вот этот особняк и, и придется э, с ней воевать, придется э, потратить патроны, придется, ну как бы не есть хорошо. Поэтому я не буду этого делать. Так насколько я помню, здесь в ремастере добавлены еще а -а -а Тяжелый на вид куршин. Добавлена еще как бы линия сюжета, она как бы более раскрученная такая, более. Здесь есть моменты, есть элементы Самой игры, да, там Самого сюжета, которого нет в оригинале Только я помню Допустим, в оригинале не было вот этого вот места Лучше сперва Закончить осмотр холла Не было вот этого места, не было, по-моему, Кладбища здесь э, В первой части, не было хижины это я так вот припоминаю, да, все. Мы уже проходили в принципе давненько, вот. И я некоторые моменты подзабыл, но что-то я все-таки помню. Так, а, Барри, я все, все обыскал. Вроде как нет. Или надо вверх еще бежать? Лучше сперва закончить, ага. Короче, надо еще вверх, наверное, да, получается. В двери она не пойдет, поэтому я смысла их трогать сейчас э, нет. Не, прикольно, да? Ремастер сделан прикольно. Вот эти вот тени, атмосфера, она сама прикольная. И сам лезу к двери, бляха. Тихо, там что за картина. Картина маслом в большой рамке. Краска высохла и потр потрескалась какие-то люди, да, там нарисованы какие-то. Так, ну в принципе я обижал. Что? Берри. Ей что-нибудь жил? Нет что ничего. Что же тут я происходит? Я не могу понять. Как и а я. Сначала Криса, теперь Уэскер. Выбор у нас не небогат. Мы можем поискать их по отдельности. Я снова исследую столовую. Ладно, я попробую проверить дверь напротив. Этот зомняк просто огромный. Мы можем легко потеряться. Давай начнем с первого этажа. Ладно. О, чуть не забыл. Вот отмычка. Ты лучше с ней обращаешься. Так, а, получил отмычку, окей. Спасибо, Спасибо. может пригодится. Слушай, happens, если что-нибудь случится, встретимся в этом холле. В этом холле. Хорошо. Хорошо? Ладно. Так, окей, а, мы взяли отмычку. Погоди, сейчас мы посмотрим. А, она добав добавляется, понятно, у нас а, в отдельный. В отдельный слот. <св�> Отмычка. Знаешь, похоже на этот, на ножик, который там, знаешь, открывашка, этот, как его, штопор. Приспособление для открытия простых замков. Так, ну теперь вот, вот, вот теперь, теперь, теперь вот можно, короче, и начинать исследование. Ох, какая гроза, правда. Так, э -э -э давайте посмотрим, какие двери открыты, какие нет. Закрыто. Символ шлема вырезан на замке. Теперь можно спуститься, кстати, вот с этим воротам, посмотреть, что, что, они, что это такое. Это бляха. Интересно, что же с той стороны двери? Ну так же, как и закрыться, я повторюсь, что мне вообще не интересно, что там такое, лишь бы выбраться отсюда, что там такое лазит, вообще, вообще не интересно. Так, ладно, ну пошли. Снизу здесь одна, единственная открытая дверь получается. Портрет висит на стене, такое ощущение, что он смотрит на вас. Тоже смотрит на нас. Это, наверное, тоже смотрит, да, будет? Да, он тоже смотрит. А, нет, там что-то другое. Что-то, подходи. Портреты, фотографии украшают стену. Ощущение, что они могут ожить в любой момент. Те смотрят на нас, а эти могут ожить, короче. Так, а на статуе что написано? Девушка, несущая воду. Окей. Насколько я помню, там, по-моему, карта. Хотя фиг знает. Что-то на карту не похоже, нет? Все-таки это карта. А, это карта локации, особняка первого этажа взять, да? Ну, вот, в принципе, где я и нахожусь. Печатная машинка, а... Так, синие двери это которые открыты. Уже открыты. А белые это которые открыты, красные, которые закрыты. Получается дверь, которая у меня здесь рядом, она закрыта. Наверху тоже получается все закрыто. Но, судя по всему, придется, короче, сейчас здесь посмотреть и а потом вернуться, э, возвращаться в столовую к баре. Я просто не помню порядок, по порядок <coughs> прохождения. жуткое изображение особняка тут ничего полезного Окей. так, возьмите кинжал да, я возьму кинжал ага, чрезвычайное уклонение Используйте оружие самообороны. такие элементы как кинжалы позволят вам избежать урона при контакте с врагом тем не менее, вы не сможете бежать, когда враг захватывает вас чтобы надеть оружие самообороны, перейдите на экран статуса, выберите предмет в меню Оружие самообороны. Выберите и нажмите команду Надеть. Если настройка управления стоит в ручной режим, Оружие самообороны, вы должны нажать ЛБ, чтобы использовать Оружие самообороны. А, у меня экипировано, короче, да, изучить маленький кинжал. Да, здесь э, как раз вот она э, введена, фишка, короче, как вы вот помните, да, в ремейках во второй, во втором резидент ремейка... Э, третий я не играл еще вообще. Вот. Но во втором такое уже было. Изначально, получается, ввели э, самообороны, когда она тебя, ну, нападает, схватывает зомби там, ножом, либо граната там. А, автоматически можно как бы можно сэкономить жизнь все у тебя есть кинжал либо граната либо что-то такое вот. при помощи этого кинжала вы можете защитить себя <coughs> и избежать захвата вот как-то вот так у меня экипировано поэтому окей okay. <coughs> а точно точно точно Сейчас как раз. Бляха, мне бы как-нибудь его... А, нет, не пробегу. Ну все. Пускаем тогда, короче. Так. Да, бляха, беги! Так, окей. Здесь дверь закрыта, поэтому... Смысла нет. Можно уходить. О. Тратиться на этого <къех> заваря я не буду. Я чисто кинжальчик, короче, потратила все. Ну в принципе да, все. А -а -а, теперь, а, -а, а, погодь, погодь. Вот это место, по-моему, открыто. Точно. Это кладбище, по-моему. По-моему. По-моему, это кладбище. Тихо. Леха какой. А ч не такие-то? А ч не такие прям жесткие-то? Ах ты собака! Хрюху. Прям жесткий, жесткий. Так жилбеки, Ни хрена себе. Сказала я себе. чё но пока кровь потекла, но он не сдох. Он не сдох, насколько я помню. Да, это кладбище. Там что-то лежит. Закрыто с другой стороны. Бляха, я и не помню, что они такие, короче, здесь. Разрушенное надгробие. Нет ни имени, ни надписи. Я и забыл, что они такие здесь. Жесткие-то, творите. Че мне по патронам? У меня четыре патрона, бляха. Так. Ладно, я пока туда не буду суваться. Там, по-моему, только дробаша патроны лежат. Гробница с гравировкой ангела на ней. Тут есть углубление в форме наконечника стрелы. А, мне, значит сюда еще рано. Вот что. Ну ладно. Ну ладно. Вернемся позже. Дробаша у меня пока нет, поэтому пускай э, патроны там лежат. Дробашка, да, возьмем, тогда может сюда вернемся. Либо э, попробуем зачистить, забрать, когда наконечник найдем. Так, ну чё, получается теперь в эту, в столовую. КП, конечно, бляха. Бляха-бляха просто. Так, ну чё, я, наверное, думаю, а на этом закончим. Вот, просто как бы... Такая водная серия, можно сказать, будет у нас. Ага, это Крис-Крис. Вот то, что мы проходили, помните, да? Игра пройдена, за Криса. Кстати, можно было. Загрузить как-то игра пройдена за Криса, наверное. Ну ладно, ладно. Так. Ну, буду сохраняться вот так. Да. Особняк столовая, все.